Пластинки можно было покупать только в Москве или в Питере. Они приходили только туда, приходили по каким-то форцовским там каналам. Сложность была с информацией, естественно, абсолютно не было информации. Сейчас в интернет зашли, все увидели. Приходилось либо заказывать бумагу, New Musical Express, Melody Maker, попкорн был из такой сложная музыка, зигзаг был такой журнал, это тоже английские немецкие журналы, и естественно подешевле брали в Москве здесь чуть подороже продавали Тут делилась на вот на такие компании кто-то хард-рок слушал, там Дю Папула, Дзеппеллин, Квин это все сейчас известные группы и тогда это ну, достаточно так вот, удел тоже энтузиастов был наша вот компания, как New Wave Новая Волна, какие-то там не знаю, Sky, ну такие это в то время это авангардом практически было. Индастриал уже тогда появился. Все это удивлялись. Вот скажем, те же москвичи, я помню, Ижевск уже тогда, ну, среди Миломанов такое mm -hmm. место занимал. Определенные знали и в Питере, и в Москве, что ну, в Ижевске берут такую всякую mm -hmm. замороченную музыку. <реклама> так посольство протыкать называлось. Также соответственно если надо одну песню, например, записать с альбома, вот аккуратненько. Ставишь там раз, включили магнитофон. Вот в паузу пошла она Ну и соответственно так, все вот так вот аккуратненько было. Каждое касание и каждое проигрывание как бы влияло на качество пластинки, то есть она начинала трещать, потрескивать сначала слегка, а потом все сильнее и сильнее. Когда на большой скорости Макси Сингу на 45 это незаметно было и поэтому потом диджеи уже просто вот так брали пластинки, что как бы когда ими работали. Когда же было время русского рока, группы кино какие-то фестивали вот эти. А мы совсем другим занимались. Я думаю, это с образованием связано, вот, с деятельностью наших институтов ижевского механического, вот, сейчас жду и худограф на, в, в университете. Тогда же уже только-только компьютеры стали появляться, только-только. Также и с новыми формами искусства люди на худографии, например, сталкивались. Да Мы не умели просто никто играть, музыкантами никто не был. Вот из электронщиков, из первых. И женских вообще, по-моему, никто и у не играет. Нет. У нас пять человек, по-моему, был состав на гитарах, смесь какого-то панк-рока, хардкора, сэмплинговых барабанов. Я даже не знаю, с чем сравнить, если честно, уже не помню. Какая-то была группа, например, Министри.